Всем привет! Сегодня приготовлю шикарное мороженое из двух бананов. И для начала мне их необходимо очистить. Теперь нарезаю банан польцами по полсантиметра. Я взяла поднос и обтянула его пищевой пленкой и выкладываю кусочки банана и отправляю в морозилку часа на 2-3. Достаю бананы из морозилки. Мне понадобится вертикальный блендер. Я отличаю бананы и забрасываю их в блендер. Для вкуса можно добавить столовую ложку какао-порошка. У меня есть арахисовый порошок, я добавлю столовую ложку арахисового порошка. Можно вообще ничего не добавлять? Смотрите, какое оно густое и прям тянется. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Я не пожалела. Пришлось, конечно, повозиться с блендером вертикальным. Однако он и Получилось очень вкусно. Причем вкус может быть абсолютно любой. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.